Простые решения приветствуют своих зрителей. О романцах надо ближе к ночи. А вот о финансах лучше раньше, чем никогда. О сельской ипотеке готовы рассказать наши гости. Финансовый эксперт, юрист Елена Феоктистова. Доброе утро. Здравствуйте, Здравствуйте Елена. Жилье в Ленинградской области доступнее, чем в Петербурге. И этот факт многих склоняет к покупке квартиры именно в 47-м регионе. Но... В правительстве разработали еще более выгодные условия для тех, кто хочет сменить суету мегаполиса на более размеренную жизнь. Что же это за программа, Елена? Вы абсолютно правильно сказали о том, что вот сельская ипотека направлена на то, чтобы люди из мегаполисов переезжали в село. Именно э, с, э, так скажем, инициатива Министерства сельского хозяйства была принята правительством для того, чтобы село у нас не погибало, чтобы оно все-таки развивалось. И смысл этой ипотеки сводится к тому, что любой житель в стране вправе купить земельный участок, дом, недострой и даже квартиру на территориях, которые приравнены к сельским и получить очень выгодную процентную ипотечную ставку. Лена, а село насколько далеко от территории мегаполиса? Что это за территория? Но если мы говорим про Ленинградскую область, то, например, поселок Тельмана, Тоснинский район, uh -huh. который мы знаем, как граничит uh -huh. как близко uh -huh. и, и с чем, он уже попадает под э, программу сельской ипотеки. И как раз-таки э, именно там начался пик основной на сегодняшний момент покупки э, недвижимости. Uh -huh. А какие основные моменты надо учитывать, если мы хотим взять сельскую ипотеку? Ну, в первую очередь, если мы говорим о городах, то это город не более чем 30 тысяч жителей. Мы должны понимать, что мы должны там как минимум или жить, или что-то делать, или работать. Потому что все равно пока на сегодняшний момент еще государство не понимает, как они будут проверять этот момент, но они хотят, чтобы люди оставались там на постоянной основе. Нам нельзя будет продать этот объект недвижимости в течение пяти лет. То есть мы приобретаем его и должны им владеть, пользоваться. В течение пяти лет будет определенный мораторий на продажу. Как раз-таки, чтобы убрать коммерческую жилку со стороны населения. То есть мы не населения. можем сдать эту квартиру или этот дом? Сдать вы можете. Я думаю, что пока на сегодняшний момент ограничений нет, но вот продать ее вы не сможете. То есть купить за дешевые деньги, так скажем, государство, потому что процентная ставка от 1 до 3 процентов чтобы вот минимизировать каких-то желающих которые чисто заработать пришли ничего себе это намного выгоднее 1,3 процента 1, 1, 1, 3%, 1 или 3 да это от 1 до 3 где-то 2 будет где-то 1 где-то 3 процента каждый регион будет устанавливать а какие еще основные условия Срок ипотеки на сегодняшний момент – это до 15 лет, и сумма ипотечного кредитования, денежные средства должны быть в пределах 3 миллионов. Есть отдельные регионы, где до 5 миллионов. Например, в Дальнем Востоке до 5 миллионов ипотеку могут выдавать. А вот, По-моему, тоже 5 миллионов распространяется. 5 миллионов, да? Да, да. Ну, за 5 миллионов можно купить. Много чего даже много. можно купить. Но есть обязательные условия про сельское хозяйство, что надо выращивать кур? <свят> <свят> <свят> <свят> Нет, вас не будут обязывать заниматься сельским хозяйством. Есть условия обязательно, что у вас должно быть минимум 10% своих денежных средств для того, чтобы вам выдали сельскую ипотеку. Безусловно, вы должны быть абсолютно при привлекательным заемщиком. То есть здесь идет стандартная оценка вас как заемщика с вашей заработной платы и все остальное. И, конечно же, государство будет стремиться, чтобы вы там оставались, жили и что-то делали. То есть... Если вы купите для дачи и будете работать в городе, то это подойдет. Но если вы купите для того, чтобы потом перепродать, то здесь это будет пресекаться. То есть Всячески. построить дачу можно... Взять... На деньги сельской ипотеки, да. сельской ипотеки. Но вы должны будете там уже тогда прям такой быт. Да. да, да, да. Скажите, а вот что касается, вы сказали, <свят> ставки по ипотеке 1-3%. А все-таки она по большому счету ведь банкам-то невыгодно, И неужели они действительно будут выдавать деньги вот с такой минимальной для, для себя выгодой? Юридически это будет выглядеть так. Вы берете обыкновенную ипотеку, uh -huh. да, ну, по программе Сельская ипотека, пока на сегодняшний момент принимают заявки только в двух банках. И дальше вы заключая договор, вы видите вашу процентную ставку. Она, скорее всего, будет стандартной. А субсидии будут выдаваться и компенсации будут выдаваться со стороны государства. То есть фактически вы будете платить или один, или два, или три процента, а часть компенсировать процентной ставки будет государство непосредственно на банку. А кто угу. может взять сельскую ипотеку? Опять же, граждане России, которые ну, определенного возраста, да, то есть те ограничения, как у заемщика, чтобы у меня была возможность выплатить эту ипотеку и не быть там, старше какого-то возраста. У каждого банка свое. Кто-то до 65 сейчас продлил, а кто-то до сих пор оставил до 60 лет. То есть зависит от условий банковского кредитования. А как оформить такую ипотеку? Есть ли какие-то нюансы? В первую очередь нужно обратиться в банки, которые в этой программе принимают участие, направить заявку и подать ее и показать о том, что вы хотите принять участие непосредственно по программе сельская ипотека. Выбрать регион, где вы хотите приобрести. Дело в том, что город Анапа тоже попадает под программу сельская ипотека, и в Крыму тоже есть территории, которые попадают под программу сельская ипотека. Это тоже нам доступно? мы можем Выбрать. Совершенно верно. Но вы должны будете все-таки там жить, вы должны будете все-таки там что-то делать. То есть какой-то элемент трудоустройства должен быть в том регионе все равно в будущем. То есть, пока законодатель четко не определил, как он будет контролировать, но они действительно стремятся, чтобы люди возвращались в села и развивали именно непосредственное село. Потому что у нас города переполнены, а сельское хозяйство страдает. Елена, скажите, а как вот найти эти дома, участки, которые бы соответствовали этим условиям, которые действительно подпадают под эту программу? Можно обратиться непосредственно в банк, где вы угу. будете получать эту ипотеку, или же в администрацию города, потому что районы, которые приравнены к сельской ипотеке, они все есть на сайтах администрации. Угу. А как вам кажется, эта программа будет иметь популярность есть уже заявки заявок очень много мне кажется это действительно очень хорошая программа она позволяет людям перестать вот так скажем тратить всю свою жизнь на то чтобы купить свое жилье потому что ну в центральном городе в санкт-петербурге квартира стоит дорого если семья еще и большая то это становится просто какой-то непосильной ношей. А иметь небольшой загородный дом или хотя бы большой площади квартиру, но загородном, это очень удобно. А много ли желающих смогут воспользоваться этой программой в этом году? А, ну, заявки уже начали поступать, и они uh -huh. поступают, по-моему, даже с февраля месяца. Несмотря на то, что программа э, очень медленно запускается у каждого банка, но уже с февраля месяца заявки лежат. А здесь еще вопрос заключается в том, что сама программа будет действовать пока в течение пяти лет. То есть вот до 2025 года ее приняли, рассматривали. Uh -huh. Ограничены определенные выплаты, то есть там есть... Так скажем, денежные средства, которые государство направляет на развитие этой программы, где-то в районе предполагается, что пять тысяч жителей точно смогут приобрести квартиры по такой программе. Ну, если много вот заявок, и а как будут выбирать эти пять тысяч? Я думаю, что там же будет отсев еще идти из платежеспособности, и, конечно же, отсев связанный с тем, что захочет ли человек вообще на этой территории жить и работать. Но это может быть первые заявки, которые поданы, или сначала соберут всех, а потом будут оценивать? Я думаю, что всех оценивают постепенно, по, по мере подачи, а дальше уже, когда будет нормативная база подтягиваться, связанная с тем, что «а как нам мы докажем, этот человек планирует работать или не планирует, он здесь или не здесь?», уже и будут на, на этом этапе решать. Но мне Кажется, что если на сегодняшний момент уже заявка одобрена, значит, можно спать спокойно, и значит, ты уже в дамках. То есть э, можно ждать, до да, оживления строительства в регионе. Да, это точно. Скажите, Елен, эта программа рассчитана на 5 лет, пока на 5 лет, но в дальнейшем, возможно, она будет продлена? На какое-то время? Я думаю, да, если она покажет именно пользу свою. Потому что у нас очень многие программы запускаются в тестовом э, периоде. Мы угу. помним, когда материнский капитал в первый раз э, его, по-моему, в 2006 году ввели, и э, тоже его ввели в начале на ограниченный период времени. Эта по программа показала свою пользу, действительно был рост рождаемости, и ее продлевают по сей день и даже наоборот предусматривают какие-то новые льготы, условия, видят пользу от этой программы. Точно так же и в этой ситуации будут оценивать, действительно ли село возрождается благодаря вот такой сельской ипотеке, действительно ли люди стали возвращаться из городов в регионы и стали как-то развивать развивать там хозяйство на местах, регион на местах. Если это будет показательно, то, скорее всего, программу будут продлевать. Понятно. Елена, большое вам спасибо. Спасибо, Елена. Уверена, что многим тема была интересна. О сельской ипотеке мы говорили с юристом и финансовым экспертом Еленой Феоктистовой. Сейчас мы прервемся на несколько минут, а потом продолжим.